Ну что ж, пойдем вперед по списку. Итак, первый пункт в нашем списке – ввести информацию о кассе ККМ. Давайте посмотрим, где это в системе можно сделать. Раздел «Нормативно-справочная информация», «Кассы ККМ». У нас пока нет ни одной кассы. Нажимаем «Создать». Указываем «Магазин». Указываем наименование. И вот очень интересный тут реквизит ⁇ рабочее место. Давайте посмотрим, что нам тут система предлагает. Рабочие места, специальный справочник. Что же такое рабочее место? Рабочее место ⁇ это некоторая э, сущность, которая привязана к конкретному компьютеру и к конкретному пользователю. И в дальнейшем мы к рабочим местам будем привязывать настройки торгового оборудования. Поэтому, когда мы нажимаем на кнопочку «Создать», тут видно явно, что в создании рабочего места участвует информация о пользователе. Ну, мы видим это косвенно по наименованию. Наименование можно поменять, я менять его не буду. Есть некий идентификатор, который изменить нельзя, но на самом деле суть этого технического приема сводится к тому, что мы создаем некоторую сущность, привязанную к, конкрет привязанную к конкретному пользователю и к конкретному компьютеру, с целью потом привязывать к этой сущности настройки торгового оборудования. Сейчас мы пока с торговым оборудованием не работаем. У нас задача э, реализовать простой сквозной пример учета, минимально необходимый, Поэтому мы просто создаем рабочее место, выбираем его. Так, ну, все остальное нам в рамках нашего примера неинтересно. Итак, вот она, касса ККМ. Ну, дальше нам нужно немножечко поработать с ценами. Давайте посмотрим для начала, вспомним, где мы с ценами уже встречались в системе. У нас раздел «Маркетинг» мы с вами задавали правила ценообразования и задавали виды цен. Что же, нам необходимо определиться с розничными ценами. Для того, чтобы установить цены, есть специальный документ цены номенклатуры. Давайте для начала посмотрим, какие все-таки виды цен у нас в системе есть. Вспомним, какие мы задавали. Итак, у нас... Есть закупочные цены и есть цены розничные. Причем мы указали в случае закупочных цен способ задания цены по данным информационной базы при поступлении, а розничные цены мы захотели задавать вручную. Указали такой способ задания. Ну, давайте попробуем вручную задать розничные цены и посмотреть, что из этого получится вообще, как мы это можем сделать.